Друзья, всем привет! Меня зовут Алена Жупикова, и я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Кагру». 28 ноября я приглашаю тебя на Global Inspiring Forum. Форум, который объединяет мировой интеллект на одной сцене. Среди спикеров – Шведский экономист и петролог Келл Норстром, человек, который написал книгу «Бизнес Телефанк», а также новый бестселлер «Урбан Экспресс». В рамках своего выступления Келл расскажет о глобальных изменениях в мире, а также о том, как научиться в современном мире искусству зарабатывания денег. Второй спикер – это Джозеф Пайн, автор бестселлера «Экономика впечатлений». Как создавать взаимодействие с клиентом так, чтобы оно было высокодоходным, а также клиенты становились вашими адвокатами бренда. Третий спикер – это Ерун Ван Хейл, впервые будет в Украине, и он расскажет о том, как влюбить инвестора, партнера, сотрудника, коллегу в то, что вы придумали. И напоследок четвертый спикер – это Дэвид Аллен, искусство управления без стресса и автор методологии GTD. 28 ноября, Global Inspiring Forum. Я жду тебя!